Соответственно, и на тротуарах, и везде, и везде, и везде, да. Просто в озере ее очень удобно находить, потому что, собственно, консервирует ее в себе и не переносит дальше, то есть ни ветром, ничем.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 Появление жизни на Земле. Исследования продолжаются и скоро будут получены новые данные. Однако сейчас точные происхождения найденной пыли в объектах по-прежнему является темой дискуссий среди ученых всего мира. Лев Диденко, Универ, Ньюс.